Вот какую свежую кровь Павел Дуров нам подарил и принес. Он, он нам всем показал: смотрите, ребята, вот так должна выглядеть и работать криптовалюта. Я вас поздравляю! Действительно красивое, яркое событие в мире криптовалют. Наши криптовалютные болотце немножко расшевелилось, и мне это нравится от времени. Итак, я вас всех поздравляю с праздником подлинного либертарианства, с праздником большим праздником на нашей криптовалютной улице с запуском тестового грамма это реально вот великое хорошее событие я вас уверяю что в ближайшие 2-3 недели мы с вами увидим как эта тема развивается и там будет еще очень много и много интересных новостей